Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики, с вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Сегодня поговорим о полнолунии в Козероге 24 июня в 21.40 по киевскому времени. Луна – это символ души, ближайшее к Земле небесное тело. Каждый человек смены фаз ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении.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 развернулся и перешел в ретрофазу. Обе планеты в знаке рыбы. Этот знак связан с духовностью. Стационарность планеты затормаживает любой процесс. Все может двигаться с меньшей скоростью, даже остановиться. Умеренность на данном этапе необходима для духовного роста. Стационарные планеты символизируют концентрацию энергии планет и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. Знак Рыбы связан с вопросами кармы, также с творческой деятельностью и подсознанием. Меркурий в статусе управления в знаке Близнецы. Планета вышла из ретрофазы. В течение дня произошел разворот в директное движение, что способствует системному анализу и аналитическим исследованиям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 Но в эти дни стоит помнить о том, что мир и другие люди становятся для нас увеличительным зеркалом с подсветкой и отражают то, что мы не хотели бы видеть в себе. Гармоничная взаимосвязь полнолуния, оппозиции Луны и Солнца, с Юпитером в рыбах говорит о положительных планетарных влияниях. Юпитер – планета большого счастья. Для многих эта полнолуние станет поворотной точкой к лучшему. Влиянию этого полнолуния более всего подвержены представители кардинальных знаков зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог. Для вас этот период окажется запоминающимся надолго. Полная Луна дает импульс. Используйте его. Следует поставить себе цель, определиться с планом реализации и неуклонно работать в этом направлении. Луна в Козероге в статусе изгнания, способствует сдержанности, сводит к минимуму эмоции, активизирует логическое мышление. В полнолуние и в ближайшие дни после него полезно заняться поиском высшего смысла в своей жизни. Энергия Козерога позволяет раскрыться нашему духовному устремлению. В это время наша связь с духовным миром особенно сильна. Полнолуние в Козероге – это благоприятное время для завершения каких-то процессов и для разрушения устаревших форм. Третий знак – стихии Земли. Козерог управляет переходом на новый уровень, является очень материальным и практическим знаком. Он выражает вершину эволюции форм, принадлежит к стихии Земли. В Козероге происходит триумф материи. Она здесь достигает своего самого плотного и конкретного выражения. Но за триумфом материи следует триумф Духа. Энергия Козерога характеризуется настойчивостью и основательностью. Она способствует реализации задуманного в жизни. Полнолуние в Козероге активизирует потребность в прочной опоре, что позволит достичь своих целей козерог это знак духовного учителя но также это и знак закоренелого эгоиста в гармоничном варианте это духовный поиск твердо стоящего на земле человека управитель полнолуния 24 июня сатурн движущийся по водолею управляет временем и кармой. в астрологии известен как владыка кармы водолей это идеалист и Сатурн помогает воплотить идеи в форму, способствует организованности и созданию структуры. Полнолуние в Козероге говорит о необходимости строительства прочного фундамента. И для этого нужно упорно трудиться, вкладывая свою энергию в практические, полезные и значимые проекты. По принципу аналогии, полнолунию соответствует энергия Марса. То есть это огромная сила и ресурсы, максимум активности. Марс движется по знаку Льва, где чувствует себя комфортно, помогает конструктивно направлять свою энергию, способствует эффективной деятельности и максимальному проявлению талантов и способностей. Полнолуние ⁇ момент, когда энергия роста сменяется энергией убывания. К этому времени процессы, начавшиеся после Новолуния, достигают максимального развития.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 Иначе нереализованный потенциал может проявиться негативно в виде обид, капризов, критики, претензий. В эти сутки появляется возможность выполнить множество дел. Однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности энергия полнолуния в козероге помогает многим людям определиться в жизни найти новые возможности укрепить связи с родными но для этого нужно уравновесить внешние и внутренние социальные интересы и личные ведь напротив луны в козероге находится солнце в раке оппозиция а светил условия наступления полнолуния знак рака это семья из которой мы вышли а козерог Должность или ступенька в карьере, на которую мы поднимаемся. Без крепких корней, хорошей семьи, поддержки рода, как правило, не бывает хорошей карьеры. Структура семьи – простейшая структура. Для построения карьеры и продвижения по служебной лестнице все намного сложнее. Иерархия руководителей включает в себя элемент преемственности. Поэтому темы родителей, дома, работы – всегда переплетаются и влияют друг на друга, а в это полнолуние выходят на первый план. Друзья, если вас интересует глубокий анализ своих родовых программ, обращайтесь. С помощью астрологии можно заглянуть в прошлое и найти ответы на все вопросы в настоящем, откорректировать ситуации и улучшить свои возможности и будущее. Свой род необходимо изучать и исследовать. Также нужно исследовать свои негативные стороны личности и свои плюсы, таланты, способности, удачу. Именно через них можно получить доступ к родовой силе. Хотя и таланты предков, которые не проявлены, можно также в своей психике пробудить. Информация о предках поможет понять, через что они получили родовую силу, и через что потеряли? С помощью лунной астрологии можно получить доступ к родовому ресурсу и благу, которое несет ваш род. Знак рака связан с домом, семьей, корнями. 21 июня произошла ингрессия солнца в этот знак. Есть отдельное видео о летнем солнцестоянии. Посмотрите, пожалуйста. Ссылка в закрепленном комментарии. Рак символизирует точку наибольшего погружения в материю. В то время как козерог противоположный знак символизирует точку максимального проявления духа знак зодиака рак принадлежит к стихии воды с ним связаны подсознание инстинктивная и эмоциональная жизнь чувствительность и ощущения а также массовое сознание управитель рака луна которая в полнолуние 24 июня находится в козероге в знаке своего изгнания но это способствует множеству ответственных дел, необходимости принимать важные решения. Случаются ситуации, требующие урегулирования отношений с представителями старшего поколения, с родителями. Это хороший день для работы, рассчитанной на длительную перспективу. Также подойдет и для покупки антикварианта, если тема для вас актуальна. Друзья,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 Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Пока.